Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский легкий танк 10 уровня Т-100ЛТ Карта Берлин На всякий случай напомнил сам себе Игрок, ну тут это, даже не знаю как прочитать Маккви. Занял здесь позицию в кустах, пытается светить, но... Пока что не приносит это никаких дивидендов. Счет становится 0-1. Минус один союзник. Ха, логично. Ох, ты блин, тут летающие танки так, да? Вылетает и ЕБР. 127 200 забыл на правом фланге. Тяжи обычно должны в городе бодаться. Нет пробития. Счет 0-2. Прям агрессивно полетели вперед. здесь противники. Снаряд вообще летит их знает куда. Вон он и ЕБР летающий. Уже заехал там в тыл союзник, он сейчас будет нервы портить. Опять нет пробития. Какая скорость полета у этих снарядов. Вроде и скорость полета неплохая, 1200 метров в секунду, а как-то... Ну это вопрос к точности, да? Все-таки. Орудие у ТСТ-ЛТ далеко не комфортное вот, для игры на дальних дистанциях. Слева там активно противник наступает, справа здесь тишина, сидят по позициям, ждут, когда что-то произойдет. Да, так частенько бывает, вот так сидят, сидят, потом там на одном фланге союзники заканчиваются И потом быстренько добирается оставшийся фланг уже со всех сторон Удается два раза пробить бабаху Что будет? Третий Есть третий Здесь собрат, так сказать, теска из вражеской команды. Умудряется один раз пробить. Еще один размер. Счет уже 2-10. Вот так вот. 642 единицы прочности всего остается у Тесту ЛТ. А счет 3-10. Сейчас там доберут арту и потом подтянут сюда. Есть пробитие. На этот раз без последствий для самого себя ТСТ-ЛТ наносит урон сторон. вражескому тесту лт Получается какая-то таталогия. Приезжает здесь еще 121Б... Здесь удачно так удается проскочить. Да, там повреждения гусли. Без урона на этот раз. Минус ЕБР. семьдесят 77 добирает летающего колесника. Не рискует ДСТ-ЛТ да, выезжать. Нет, пробитие по 121б. Урон уже перевалил за 3000. И при этом 0-0 света, но ну, посветить не удалось вообще в этом бою. Встает там уже кто-то из противников на захват. Ну что ж, надо рисковать, да? То есть КЛТ выезжает, стреляет, <танкуют> танкует снаряд от Паттона. Счет уже не такой страшный, да? 6-11. 7-11 отбиваются. Кое-как здесь. Нужна а противников все больше подтягивается. Уже вся команда, наверное, оставшаяся, подтянулась. Есть еще удачный выстрел. По по супер коню. еще один. Успевает т ЛТ откатиться. ВЗ с барабаном. Что тут можно сделать? Еще и от коня плюха прилетает на 438. Остается всего 204 единицы у т Начал крутить ВЗ 55 Вот не знаю, возможно, на автозахвате. Но промазал. С убойной дистанции, можно сказать. Стреляй, Т10 ЛТ, стреляй. Но УВЗ, в принципе, долгая перезарядка. Все, один против пятерых остается. Четверых. Прилетает чемодан на 37 единиц урона. Все, побежал, побежал т ЛТ. Успеть сейчас скрыться от гриля Там еще Як, ПЗЕ Е100 Фуловый причем Вот так вот Еще три ПТ шки, да, и причем какие? Бабаха, гриль, Яга Просто заряжай фугас, от теста ЛТ просто не будет шанса. <laughs> при любом попадании. Ну, если только там совсем что-то не произойдет экстраординарно. Да, попадание там в какой-нибудь экран или, не знаю, в ствол. Минус гриль. Можно было бы сказать, что уже немного легче, но, по-моему, при фуловой яге нифига не легче. тест ЛТ сейчас проще поехать Найти арту, она отчасти сейчас представляет наибольшую опасность. Да, потому что от пт где-нибудь можно все таки за укрытием спрятаться, а чемодан всегда тебя найдет, как назло, особенно, когда у тебя так мало прочности. Ну, это, наверное, на захват становится Як-ПЗ. Кстати, у Бабахи там прочности... На 2-3 выстрела, возможно То есть тоже все не так просто Причем уже два противника стоят на захвате Я только сейчас обратил внимание Надо, надо захват как-то сбивать Аккуратно здесь ТСТ-ЛТ пытается обмануть противника, заехать Неожиданной для них, так сказать, стороны Но время тает, остается 10 секунд Будет всего одна попытка, чтобы захват сбить Есть, удается засветить бабаху Одна секунда и, ну, просто чудом как-то, да Вот так удается сбить Но основной захват все-таки на Яг ПЗ 15 секунд надо, надо Ягу пробивать, или все пропало Получается. Я не знаю, просто магия какая-то происходит. Бабаха шотная, но у Яги еще запас прочности вагон и маленькая тележка. Каждый засвет может стать последним. последним. Минута до захвата базы есть. Время у ТСТ-ЛТ поменять позицию. Сейчас будет пытаться, наверное, уничтожить Бабаху. Там есть возможность. Она на открытой местности готов. И у Яги нет прострела. Теперь только спрятаться от чемодана. Сейчас в любом случае придется возвращаться, чтобы сбивать захват. Летит чемодан. Ой, далеко как-то. Наверное, ТСТЛТ уже ушел из засвета в этот момент. Поэтому чемодан полетел. Ну, туда, куда чемодан рассчитывал, что поедет Тесту ЛТ. Есть, Яга развернулась. Возможность. Пробитие есть. Яго даже не может ТСУЛТ засветить. Здесь, конечно, у ТСУЛТ в этом плане преимущество. А вот а пробить-то, пробить куда? Нету возможности. Надо объезжать. Есть время еще. Минуты в 10 секунд. До конца боя 4 минуты. Что, может, в НЛД получится. А Яга еще и отсвечивается. Надо подъезжать поближе. Наяга не знает, не знает, откуда ждать Тесту ЛТ. Думал, что, да, так долго огонь не ведется, и он, наверное, объезжает. Развернулся, в итоге получил. Разворачивается обратно. А время тает. Уже остается 3 минуты 20 секунд до конца боя. Ну не, лобовую проекцию не пробить вообще никак. У тест конечно, бронепробитие очень маленькое. Сколько там, по-моему, базовым снарядом 230 и золотым не намного больше. золотым 248 ты стоил то решил брать быка за рога сейчас будет наверное крутить ягу нет пробития и ягу прям на открытой местности Ну что ты делаешь эти Иди... да, поджимайся к зданию Зачем по открытой местности пилить Назад, вон здание прижался И разворачивайся около здания Но он в принципе едет К зданию, ну не к зданию, да Он там бетонным блоком Но они были дальше Чемодан почти отправил В ангар 141 единица урона 14 остается в Прочности в запасе Яга на гуслях, все ремка на КД. До свидания, як ПЗ. Мастерка, конечно, поставил ты здесь. Все исполнил, ну. Теперь за ртой, минута 40 до конца боя. Кстати, не так далеко сейчас снаряд упал, да, чуть-чуть поближе там могло и зацепить. А прочность. Прочность это на один чих просто. Просто не чих даже, а <laughs> легкое дуновение и все. И нет теста ЛТ. Скорость. Скорость спасает. Прошла заключительная минута. Ах, ну что ж, т 100 ЛТ. Не заметил, откуда полетел снаряд. Я, кстати, тоже внимания не обратил, по трассеру с какой стороны он летел. Ну, там союзники подсказывают, натыкают на миникарту, что отсюда. Вот он есть, противник за засветен. 30 секунд. А его еще надо два раза пробить. Почти весь боекомплект расстрелял Т-100 ЛТ Остается 4 снаряда Но возможность все 4 выпустить не будет Просто 20 секунд Пан или пропал, надо рисковать Есть одно пробитие 12 секунд, все Один выстрел, одна попытка